Вова, а кто такие астралы? Астралы выглядят как люди, в отличие от лю... но в отличие от людей, у астралов фиолетовые глаза и суперспособности. Короче, опасные ребята. Ты не оставил мне выбора, Вова. Ай, больно. Так, у кого какие планы? Гость 66, Начнем с тебя. Тима с моим братом пришла из-за того кристалла. Я единственный, кто сможет туда войти и уничтожить этот кристалл. О, привет, мой брат. Неплохо ты тут устроился. Короче, давай вернемся туда, откуда мы пришли, а?